Здравствуйте! Мы хотим представить вашему вниманию этнокультурную группу Зоонежане или русские Заонежья. Зоонежье принято называть Заонежский полуостров и прилегающие к нему острова, расположенные в северной части Онежского озера. Когда-то это была одна из самых густонаселенных территорий бывшей Олонецкой губернии. Ныне она входит в состав Медвежгорского района Республики Карелии. Жители этого края ведут свое происхождение от новгородцев, переселявшихся на север с начала второго тысячелетия. До славян население полуострова было прибалтийско-финским. Пришельцев в Заонежье манила свободная и относительно плодородная земля, те самые Заонежские черноземы, сформировавшиеся благодаря залежам Шунгита. С середины 17 века начался расцвет заонежья. Население росло, хозяйства становились крепче, торговля – бойчее. Чего стоили одни только ярмарки в Шунге. Купцы в Шуньгу съезжались со всей округи, из многих уголков России и даже из-за рубежа. Шунга славилась своими вышивками, которые охотно покупали на ярмарках. Именно в этих краях в 1929 году сложилась артель. «Хашизерская вышивка». Потом она дала начало предприятию «Заонежская вышивка», которая теперь называется «Карельские узоры». Занежане вообще были людьми деловитыми и предприимчивыми. Поставляли по всей губернии особые шунгские сорта гречихи и капусты. Делали из местной нержавеющей стали ножи и топоры. Шили лодки-кижанки». Ну и, конечно... За онежье прославилась народным деревянным зодчеством. Вершины его стал кишский архитектурный ансамбль, а вместе с ним и строение попроще. Часовинки, крестьянские дома, до сих пор восхищают и привлекают туристов, фотографов и исследователей со всего мира. Тесные контакты с финноязычным населением оставили свой след в говоре, топонимике и некоторых особенностях культурно-бытовых традиций Занежан. Обратим особое внимание на праздничную культуру зимнего периода Занежан. К праздникам, имевшим повсеместное распространение, относятся святки. В Занежье святки начинались раньше, чем у других групп русских, 25 декабря а заканчивались, как и везде, праздником Крещения Господня. Внутри этот период делился на кривые и прямые святки. Границей между теми и другими служил праздник Рождества Христова. В Рождество большинство заанижан старалось попасть на всеночную торжественную службу в церкви. После заутренней, в первый день Рождества, повсеместно начинали славить Христа. Обычно взрослые начинали Христа славить с первого дня Рождества и ходили по деревне в течение трех дней. Считалось, что проживут год счастлива те, в чей дом в Рождество первым зайдет мужчина. Поэтому дети и женщины отправляли славить Христа лишь на второй день. Утром второго дня Рождества дети, объединившись с группы от трех до десяти человек, бегали по домам славить Христа. Готовка начиналась задолго до самого праздника. Она заключалась в разлучивании текстов Христославии. Дети репетировали их дома, в семье, с родителями и другими старшими родственниками. Также заранее изготавливали рождественскую звезду. К решету или другому круглому предмету прибивались лучики, треугольнички из реек. Звезда прикреплялась к палке, чтобы можно было ее носить. Все славящики обязательно брали с собой мешок или корзину для угощения, которые подавали хозяева дома. Благодарили за Христославие чаще всего выпечкой, которая готовилась в большом количестве специально к Рождеству. Блины, крендели, калачи, калитки и пряженные пироги. Ребята нашего класса на примере покажут, как это происходило. Скончается. Праздновать разрешается. Будем гостей перед нами встречать, креста прославлять. Калида, калида, на каледа, не разнесла. каледа пришла, Рождество принесла. Вот и креста славы идут, с собой звезду несут. Креста прославляют, богатого урожая желают. Будем-будем привечать, будем в избу приглашать. Не гони их от дверей, заходите же скорей. Дозвольте да да креста прославить, О, дозвольте креста славить. Славьте, божонки, славьте! Христос рождается, попечи, катается, Кали так дожидается. Э, под пол... папу? Молоко сплутал, по полкам ищет. Кали так ищет, на стол кребется, Стробеды не делется. Христос рождается, хозяйка догадается, Отворяйте сундучок, понимаете, пятачок. Не дашь, все это, я выйду, да. не выйду так. Да. Хозяюшка, с праздничком! Христос. Cristo... Есть их, на руси немало, забывать их не пристало. Кто не чтит своих корней и истории не знает, новых не создаст людей и обволу потеряет. Одним из главных блюд на святке были пряжные пирожки. Сейчас хозяюшка Ульяна даст вам попробовать их, ну а я расскажу наш рецепт. В приготовить тесто нам понадобится 100 грамм сливочного масла, растереть с помощью вилки в вместе с мукой. Далее залить... Половины стакан подсольного тупика, главное, чтобы он был горячим. Все это перемешать и замесить крутое тесто. Положить в такое холодное место примерно на полчаса или же на один час. Чем больше, тем лучше. Далее доскатать из нашего получившегося теста. Длинный жгут, он должен быть достаточно тонким, как бы среднего размера, чтобы когда вы разделили его на части, можно было разлагать очень тонкое тесто размером точно точнее, примерно с домаху. Далее на середину мы должны положить одну чайную ложку сахара, аккуратно защипнуть пирожки и обжаривать на сковороде в масло. Масло должно быть достаточно много, примерно 2 или 2,5 см, поскольку пирожки должны днем округ. Спасибо за внимание Мой дом, моя крепость, говорили англичане.